Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем разговаривать об анаполоне. о его, соответственно, первых выраженных трех эффектах побочных. Как я уже говорил, основная тема выпусков у меня сейчас будет это именно побочные эффекты анаболических препаратов. Разбираем анализы крови. Думаем, как с ними бороться и взвешиваемся за и против. А надо ли оно вам вообще использовать данный конкретный анаболический препарат? И давайте посмотрим. Три главных эффекта сегодня у нас будет на данный момент у анаполона Это токсичность, это возможный рост ПСА, ДГТ, соответственно, рост Судим, возможно ли рост, соответственно, на анаполоне эстрогена и пролактина, а также узнаем, в чем коварен анаполон в плане задержки жидкости, что с ним не так в этом плане. Прежде чем мы начнем обсуждать все эти темы подробнее, давайте же решим вот какую вещь. А зачем нам оно, в принципе, вообще надо применять анаполон? И помимо того, что вы хотите быть большим, сильным, мускулистым дядькой... Соответственно, а на наполон нужно и возможно применять в плане реабилитации. При различных остеопорозах, последствиях переломов, когда человек очень долго лежал, снизилась мышечная масса, может быть, не столько лежал, сколько была обездвижена одна-две конечности условно, да, и вот он решил восстановить, восстановить мышечную массу решил, Соответственно, может быть, остыния по какому-то поводу у него возникла. И вот для всех этих тем, соответственно, анаполон очень ускоренно может соответственно создать вашу реабилитацию. Также он применим у ВИЧ-инфицированных. Но про ВИЧ, я надеюсь, вот как-нибудь выдастся у меня времени больше. Я вообще, наверное, отдельный плейлист создам и буду про все это снимать. Это безумно интересная тема. Вот, Поэтому про ВИЧ мы еще поговорим, потому что там куча оговорок на те же побочные эффекты, когда и с кем, и как он применим. Вот. А сейчас, соответственно, давайте определимся, что он вам даст как качкам, как спортсменам. Он вам даст миллион жидкости. Очень-очень много жидкости вам даст анаполон. И таким образом, раз анаполон дает вам очень-очень много жидкости, формируется мнение, формируется эго, что анаполон, соответственно, дает прибавку в мышечной массе колоссальную. Но это не совсем так, дорогие друзья. Анаполон просто задерживает воду, как и метан, и, соответственно... Получается, что вы, ну, в общем-то, когда сливаетесь, когда просушиваетесь, нет этой массы, да? Но за счет того, что он задерживает жидкость и в целом, в целом очень-очень неплохо проявляет свои анаболические действия, он, конечно же, повышает силовые. Таким образом, если вы бодибилдер, то... Анаполон вам, как минимум, в этап сушки противопоказан. Или даже если вы просто хотите летом походить не таким залитым пирожочком. Вот. А если вы пау-литер, тем более вы готовитесь к соревнованиям, вот здесь Анаполон вам очень серьезно может помочь. Сразу говорю вам, что... Я не рассматриваю применение Анаполону Соло даже в реабилитации, ввиду широкого спектра побочных эффектов данного препарата и огромной задержки жидкости. И давайте же начнем с чего мы начинали видео. И с первого побочного эффекта. Это токсичность. Я знаю, что на просторах интернета принято сдавать только АЛАД и АСАД. Но я призываю вас сделать у полости гамма, ГТ и билирубины. Подробный список. Соответственно, всех этих печеночных маркеров вы можете наблюдать на экране, дорогие друзья, и спокойненько его себе переписать. Также я рекомендую вставать липидный профили, если вы не знаете, что входит липидный профиль. Это триглицериды, холестерин, общий липопротеиды высокой и низкой плотности. Вот если вы, соответственно, этих моментов не знаете, то списочек на экране вы можете его переписать куда-нибудь, и, соответственно, сдавать, следить. И с анаполоном это очень важно, потому что токсичные препараты, в свою очередь, да, действуют на печень. Печень, в свою очередь, соответственно, портит нам липидку, обижаясь, что мы ее так огорчаем, прием анаполона. Значит, у зибрюшной полости я вам сказал, билирубины вы не забыли. И по поводу теперь липидного профиля более подробно. Соответственно, так как на просторах интернета, очень-очень любят советовать применять гиптрал, когда, соответственно, у вас идут всякие эти интоксикации, побочные эффекты с печенью. В общем, там такая специфическая биохимия идет. Кому интересно, почему так, это нужно снять отдельный выпуск, почему гиптрал нежелательно применять с анаболическими стероидами, потому что Чаще всего вы его особенно, когда применяете там внутримышечно, там есть разница между внутримышечной и когда, соответственно, вы его напрямую внутривенно вводите. Если вы его вводите внутримышечно особенно, это все может сказываться на росте плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности. Поэтому э, изначально не стоит сетовать на гиптрал. Напишите мне в комментариях, кто уже колол себе гиптрал и у кого выросли липопротеиды низкой плотности или, может быть, триглицериды начали расти. Вот, э, у гиптрала есть влияние на метионин и, соответственно, гомоцистеин. Вот И это еще влияет вообще в целом на сосудистый спектр и, соответственно, сердечно-сосудистые всякие проблемы. Поэтому в сочетании с приемом анаболических стероидов и гиптрала не всегда польза очевидна, потому что, ну, соответственно, вообще... Если вы применяете она по лонгам, Steam тоже было бы неплохо сдать, кстати говоря. Вот, и это как маркер, один из маркеров вообще вашего гомеостаза, да. Вот, и не стоит, не стоит, так скажем, забывать про такой вот анализ, потому что все это разрушает вашу сердечно-сосудистую систему. И вот так вот, грубо говоря, мы от печени плавно переходим к сердечно-сосудистой системе. Это еще не затрагивая, как Анаполон может повлиять на цикл Крепса в итоге. И все это в итоге может быть негативно. Просто из-за того, что у Анаполона специфическое влияние, даже вот исходя из моего кли клинического опыта, на липидный профиль и на гомоцистеин. Опять же, ну не у всех пациентов, но у многих такое бывает. Исследований недостаточно официальных, поэтому приходится пользоваться и личностным опытом в том числе. Теперь плавно переходим к различным андрогенам и не только. Ну, дегидроцетерон у нас ДГТ растет Окей, пускай растет, соответственно, мы его контролируем. И если он вырастает больше положенного, то лучше его скорректировать. Также и ПСА. Ну, если оно еще в пределах референсных значений еще куда не шло, но если оно растет, а ПСА свободно общий сдаем, вот, значит, то мы его, конечно же, тормозим. Но растет ПСА обычно не в отрыве от а ДГТ. С эстрогеном, пролактином все неоднозначно. Очень много разных данных. Кто-то говорит, эстроген больше растет, кто-то говорит, пролактин больше растет. И э, в совокупности, так как мы не рассматриваем, профессионалы, конечно, не делают вот эти вот курсы Анаполона соло. И все равно есть тестостерон, поэтому вам все равно надо сдавать, соответственно, эстроген. И на всякий случай желательно было бы сдавать пролактин. поэтому вы. Ну, давайте так, вы берете серьезный препарат с серьезными побочными эффектами. Поэтому подход должен быть серьезный. Нужно не полениться и сдать эстрадиол и пролактин. Если у вас нет на анаполоне повышения, не будет астрадиола и пролактина, ну и слава богу, и хорошо. Потому что вот это вот доказывание в комментариях: что а вы знаете, какой-то препарат там не конвертируется в астроген, а что-то конвертируется. Я уж молчу о том, что просто препараты купленные не у известных источников, неупроверенных. Они еще и могут всячески разбавляться и делать с нарушениями технологий. Там, и вообще под видом анаполона очень часто метан продают. Вот. И, соответственно, другое дело, что даже если, соответственно, анаполон рабочий и все это рабочее, все это в современном да, э, мире плохо изучено, современными технологиями, это все было изучено очень-очень давно использовалось. Поэтому лучше перестраховываться и не рисковать. Так что, дорогие друзья, пролоктин не ленимся мерить. Так что еще и нет данных за прогестерон, поэтому ну, на всякий случай... Я бы лично, чисто своему человеку, вот, которого бы я вел, любил, обожал, я бы, конечно, прогестерончик бы посмотрел. Так что думайте сами, решайте сами, смотреть или не смотреть. И мы плавно переходим к жидкости, дорогие друзья. Огромное влияние на нефрологию. Поэтому мы смотрим, делаем ленин-адлистероновую пробу. Там еще в УЗИ у нас завалялась информация по почкам. Это нам тоже пригодится. Мы делаем, так ленин пробу сказал, калий, магний, э кальций ионизированный. Смотрим, все это влияет микроэлементы, да, на наш и водно-солевой баланс, и диурез, и так далее, и на задержку жидкости. В общем, вы поняли. Вот, значит, дальше магний я назвал, натрий, калий, кальций, ну, хлор можно сдать, калий. Вот, в общем-то, полный список у вас на экране сейчас появится. Значит, в чем смысл? В основном идет э, влияние Кальция, магния и калия на задержку жидкости. И потому, как они там будут между собой балансировать, можно э, ну, предупредить и сказать, а, ну и натрий, конечно же, да, вот о влиянии на сердечно-сосудистую систему, о критичных каких-то значениях, и очень часто повышается натрий. Повышение натрия, дорогие друзья, это очень плохо, это давление это гипертония это в целом не хорошо и поэтому и, дорогие друзья это всегда проблема сердечно-сосудистой системы так же как и нарушение линийно-альдостеронового соотношения так же как и вообще вся нефрология где тонко там рвется поэтому мы смотрим где у нас проблема и начинаем ее решать. В случае, если от приема анаполона спортсмен не может отказаться, потому что это ему жизненно необходимо для его соревнований каких-либо. Но обычно можно как минимум отменить препараты и уже облегчить состояние. Однако надо учитывать то, что эти состояния бывают, что и так быстро сами не проходят. И нам нужно все равно помочь организму справиться с тем нарушением, с тем побочным эффектом, которое произошло в результате приема Анаполона. Поэтому нужно не заниматься ерундой и не ограничивать себя в анализах, соответственно, в плане того, что вот сдам на эстроген и сдам на аллат потому что кто-то где-то так написал. Все остальное смотреть не буду. Нет. Нужно смотреть полностью ваш гомеостаз, учитывать все возможные побочные эффекты не только от приема анаполона, но и в вашем анамнезе. И, соответственно, так скажем, проводить параллель между вашими заболеваниями и анаполоном. Может ли анаполон нанести вред вашим заболеваниям? Например, если у вас был гипертиреоз, Прием анаболических стероидов в целом нежелательный. Вообще, кстати, мы можем поговорить о приеме анаболических стероидов и каких-либо заболеваний, с которыми их нежелательно употреблять. Напишите мне в комментариях, интересна ли вам такая тема. Дорогие друзья, еще что хотелось бы вам сказать. Сейчас появилась новая акция. Я могу высылать вам персонально чек-листы на лабораторию, при условии, что вы пользуетесь лабораторией Гема-тест. Вот, Скачивайте э, специализированное приложение для этого, присылайте мне ваш номер телефона, обязательно, а то я знаю этих шифровальщиков, некоторые там добавляются. Ребята, это, кстати, неприлично добавляться, когда у вас ни аватарки, никого, просто... В Telegram добавляется пустой контакт абсолютно и говорит, а вот вы не могли бы мне все совершенно бесплатно, все секреты рассказать и на все вопросы ответить. Ну, такого не бывает, дорогие друзья, давайте не будем страдать ерундой. А вместо этого будем эффективно взаимодействовать. С вами был доктор Кравцев, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, я всех вас жду на своих онлайн консультациях и да пребудет с вами здоровье.